Дорогие друзья, здравствуйте! И у нас сегодня самая непопулярная тема. И я думаю, многие слушатели наши уже догадываются, что это за тема. Я сейчас подожду вас, чтобы я видела хотя бы кого-то, кто присоединится, и буду начинать. Вот, прекрасно. Прекрасно, я уже вижу. Ага, Катю, прекрасно. Ну что, тема, конечно, касается закона честности, верности, цельности. Даже вот у чемпиона был такой семинар Честность и цельность против похоти и лжи, или влияние на семью, здоровье, работа. И я, как всегда, обращаюсь в первую очередь, обращаюсь к нашим дорогим родителям. Я знаю, что наши родители, которые приходят на классы для детей и родителей, часто жалуются, что дети воруют, обманывают, не выполняют обещаний, опаздывают в школу, врут, скрывают. И многие из вас говорят, что как мы не учим их, как мы просим, даем какие-то поощрения, чтобы они не врали, не получается прийти к этому состоянию открытости, доверия, честности между родителями и детьми. Знаете, проводя подобную тему семинара недавно на одном из детских классов, один мальчик мне сказал... Наталья, а вы вообще видели детей, которые не обманывают? По-моему, это нереально. Вот то, о чем вы говорите, это вообще нереально. И он, конечно, меня рассмешил, но в то же время он подтвердил то, что сказали супруги Тойчи, что тенденция лгать практически неуничтожима. Вот эта привычка лгать себе, другим, придумывать и кстати они сказали пояснили какие виды лжи это воображаемая ложь это желание желательное выдавать за действительное это привычка хотеть чужого Я помню в те советские еще времена особенно это была распространена такая цитата, чтоб ты жил на одну зарплату. То есть это ну, все с этого смеялись. То есть привычка красть и врать это настолько она впиталась в мышление людей и конечно, через систему ДНК передается она нашим детям, и у них нет выбора, чтобы не врать, не скрывать, не обманывать, не брать чужое, не выполнять обещания, у них нет выбора, потому что есть генетический код мышления и поведения, и он формируется три 4 поколения да, далеко ходить не надо даже я помню свое детство любой родитель он хочет, чтобы ребенок был честный чтобы как минимум он родителю говорил правду я помню случай с детства, мне папа неоднократно говорил, что Наташа надо быть честным Вот, надо говорить правду надо всегда, если ты что-то сказала надо это довести до логического конца то есть в этом должна быть честность и я помню, как когда-то позвонил кто-то с работы папе, а он был дома. И он сказал, ты возьми трубку и скажи, что меня нет. Меня это тогда потрясло, что папа, который учит меня не обманывать, в такую минуту критическую он сказал, ну по сути сказал, обмани, потому что я видела, что он дома. Поэтому привычка обманывать, сначала это было шоком, а потом это стало привычкой обманывать. Я думаю, что многие родители хотели бы, чтобы дети демонстрировали честность, но пока родитель сам не поставит цель устранить нечестность в поведении, в мышлении, это неверность, это нежелание знать правду. Знаете, я когда-то была удивлена, тем арсеналом нечестности, в который погружено, погружены ментальности многих людей. Например, это я не говорю о простых каких-то, не брать чужое, не хотеть брать чужое, говорить правду, ярко выражать себя. А вот даже такие моменты, как оформлять сотрудников, платить налоги, покупать лицензионные программы, но ну, это настолько широкий спектр моментов, где надо проявить честность, но ну, он, по сути, охватывает все сферы нашей жизни. Это верность в супружеских отношениях. И я задаю себе вопрос, а почему вот так то еще сказали, что это практически неуничтожимо? Потому что без знания генетического профиля, а это их мечта, чтобы люди знали генетический профиль, без знания генетического профиля практически устранить усилием воли разные формы неверности вообще нереально. Ну вот я приведу очень прямой такой простой пример, но очень показательный. Вот представьте в партизанском отряде тогда еще в 40 каких-то годах. Сейчас особо понимаешь, что такое партизанский отряд. Родился ребенок и отряд окружили. Если ребенок закричит, то, то есть он, он, это естественное проявление ребенка, да, кричать, проявлять, когда он младенец, если он закричит, найдут этот партизанский, увидят, услышат этот отряд, и из-за этого ребенка могут все погибнуть. Поэтому мама ему закрывала этот рот, чтобы он молчал. Поэтому, когда мы хотим что-то сказать, но в силу генетики боимся, потому что за этим стоит страх смерти. Это же тоже форма неверности к себе, как минимум. Вот. Поэтому для многих это сказать правду, это быть убитым. И это тоже записано в генетический код. 3 четыре поколения. Вот. Геннадий говорит, что когда этот мужчина ВС, у него была онкология, рак горла. Потому что он тогда, ему тогда закрывали этот рот, он промолчал. Вот. Поэтому у многих это украсть, это выжить. Возьмите там те 30-е годы, когда кто-то крал тот колосок, чтобы выжить. Вот. И благодаря, как они говорили, это, конечно, было не совсем так, что благодаря тому, что они украли колосок, они выжили. Представляете, какая запись, чтобы если ты украдешь, ты выживешь, если ты соврешь, ты выживешь. И это записано на ДНК 3-4 поколения. Вы можете вообще этих фактов не знать, это я говорю примеры из консультативной практики. Почему же многие говорят, все, перестаю врать, перестаю красть, перестаю быть неверным, все, чувство вины зашкаливает, но приходит опять какой-то момент, ваш ребенок опять берет, он крадет тихонько, чтобы вы не знали. Вот. Знаете, почему это драматические последствия? Почему это непопулярно? Потому что люди обвиняют себя, если они это делают, поэтому ну, говорить как-то, особенно это, проводили этот семинар Татьяна и Борис Сорины где-то в 2000-х годах, пришло наименьшее количество людей, это совсем не популярная тема. Если бы была тема там, как деньги заработать, пришло бы больше, а тут честно, что за честно, что за верность, зачем оно надо, как оно связано с успехом, с достижением. На самом деле есть прямая зависимость, потому что если ребенок соврал маме, а я еще раз хочу привести пример этого мальчика, который был удивлен, как что есть такие дети, которые не врут. Вот. Если ребенок соврал, если человек соврал, он потерял самое ценное, он потерял чистоту своей души, он потерял доверие, которое было, он потерял это право открыто смотреть маме в глаза, не прятаться. Не бояться, не стыдиться, не бояться разоблачения, что вот сейчас мама узнает. Знаете, я помню, когда в детстве родители, они требовали, чтобы я хорошо училась, ну и, в принципе, я была таким послушным ребенком и прикладывала усилия, чтобы учиться хорошо. И когда я получила тройку, я вырвала из дневника и спрятала в печку. И, конечно, я забыла, уже печка не топилась. И когда осенью мама эту печку посмотрела, и, конечно, она меня ругала, говорила: "Ну как так? Ну что ты прячешь? Почему ты открыто не сказала?" Вот я, конечно, чувствовала себя виноватой, но при этом я не знала, что и мама, и папа, они жили в этом законе воровства, они не знали другого, они даже, если бы их спросить, они бы даже и сказали, и я уверена, что так они и говорили, что они честные люди. Но э, те виды воровства, которые были, часто у людей они вообще не осознаются, они не осознают желания и не себе не признаются, что они хотят взять чужое, поэтому такой ребенок, как потомок таких родителей, он будет хотеть взять чужое. И он будет брать чужое, в гостях или у школе, у одноклассника. То есть это будет происходить. И цена этому очень большая. Цена, это, я уже сказала, это потеря доверия, потеря любви, потеря открытости, потеря уважения к себе в первую очередь. Практически честность – это некий пропуск в мир духа, любви, триумфа, доверия, уважения. А вранье и воровство это некое погружение себя в эту липкую, противную субстанцию, которая, кстати, затягивает. Она затягивает и тот, кто соврал раз, он еще раз соврет. Тот, кто украл раз, он еще раз украдет. Я помню, мы смотрели, вы и вы читаете эту книгу, да, о «Золотом теленке", когда, вот сейчас точно не скажу, как его там звали, когда ему Остап Бендер выдал эту большую сумму денег, и у него эта сумма денег была, он соблазнился и он украл в троллейбусе там или в автобусе что-то то, то Шура есть это, да шора балагана вот Геннадий подсказывает. то есть практически вот эта привычка это привычка это ну вторая натура да? это то что ты без усилий ты это не можешь поменять то есть, чтобы это сделать, сначала надо разлочить все виды лжи. Это же не просто модель поведения, врать, красть, перелюбодействовать, не выполнять обещания и так дальше. Вот. Но разоблачивая это, надо наметить программу. И тут надо применить новое действие, совершенно новое действие. Например, купить лицензионную программу. Кто то скажет, ой, боже, да мне такая нужна программа, которая стоит там несколько тысяч долларов или десятков тысяч долларов. Мне Не, Наталья, это вообще нереально. Мне многие говорят, что как это, в нашей стране и честно вести бизнес, но это вообще нереально. Вот. А я удивляюсь, насколько именно в странах да, СНГ, насколько это пропитано все вот этой моделью нечестности. Я когда-то разговаривала с одной женщиной по поводу, можно ли купить в Америке права. Она на меня смотрела очень удивительно, сказала, Наталья, это, это даже не может быть речи. То есть ну, у нас это раньше было, да? это просто ну, как дышать воздухом. Мне кажется, в нашей стране все можно купить. Вот. И э, почему так вот медленно это все продвигается, вот это стремление к правде, к честности? Потому что нужны непривычные усилия. Непривычные усилия в новых действиях. То есть это ездить по правилам, ходить на зеленый свет. Это есть некое правило. Правильно, исполнять правила, это честно, это хорошо. Это некая, некая демонстрация верности в той стране, в которой ты живешь, тем правилам, которые есть в этой стране. То есть это такая обширная тема. Но все-таки я больше хотела обратиться сегодня к родителям. И вам показать, что пока вы остаетесь в законе неверности, воровства, нечестности, скрытности, необязательности, у ваших детей нет выбора. То есть они обязательно должны демонстрировать такой же подход. Вы их можете учить, вы их можете говорить. Смотрите, нас же и в школе учат быть честными, не красть, не врать. Нас дома учат, нас в садике учат. Почему же остается это... Таким мощным законом, потому что это и есть, есть генетический закон, это и есть паттерн рода или модель мышления рода. А вы знаете, да, что если есть этот закон проживания, значит есть соответствующие концепции, есть соответствующие действия и, конечно, есть соответствующий опыт. Он всегда разочаровывающий, даже если совершена кража, и вы там чему-то можете порадоваться. Но в долгосрочной перспективе это всегда разочарование, это всегда загрязнение той прекрасной чистейшей массы под названием «жизнь». Она загрязняется ложью, то есть, по сути, как бы бросается ложка черной смолы в эту красивейшую массу. И мы теряем право быть в этом состоянии духа, где есть чистота, вдохновение, где есть радость, где есть уважение к себе, что ты смог вылезти с этого генетического транса предков которые не видели другого выхода, как только украсть. Они не видели. Многие даже заставляли детей красть. И вы знаете, что сейчас есть тоже дети, которые, ну, по сути, родители, которые мотивируют, провоцируют на воровство. Вот. Поэтому, дорогие родители, давайте начнем с себя. Давайте будем примером для своих детей. Будем показывать привилегию честного проживания, привилегию прямого достижения. И мне очень нравится, как Джоэлл Мариточ, она ввела прекрасный, я бы сказала, такой тренд, она исключила слово «наказание». Вот когда я спрашиваю детей, ну ты почему соврал, например, в этот момент, когда ребенок сказал неправду, он говорит, я боюсь наказания, я боюсь, что мама меня накажет. И мне очень нравится подход Джоэлл Мариточ, которая сказала, вообще надо исключить слово «наказание» из своего лексикона, есть вознаграждение. Есть вознаграждение со знаком плюс, то есть то вознаграждение, которое радует, которое приносит удовольствие, которое приносит наслаждение, которое укрепляет доверие, укрепляет любовь, то, что соединяет семью, маму, папу, ребенка. И есть вознаграждение со знаком минус. То есть это вознаграждение это тоже справедливая награда за то, что ребенок украл, обманул, скрыл, не сделал, а сказал, что сделал, это справедливая награда. Я предлагаю дорогие родители ввести это в обиход слова, что вы показываете ребенку, что вы его награждаете, что по сути жизнь Бог его награждает за то, что он правдивый, за то, что он сказал правду. За то, что он открыто сказал, да, не прятал, не скрывал, не врал, а открыто это сказал. Поэтому мы всегда получаем награду, просто награда с знаком плюс нас очень радует, а награда с знаком минус, она очень справедливая, но она может нас не очень радовать. Но она мотивирует нас, чтобы в дальнейшем мы с вами поступили так, чтобы эта награда принесла нам удовольствие. Поэтому я вам предлагаю выявить генетический фактор, который заставлял вас врать, показать действительную причину, например, у меня папа украл лошадь в блокаде Ленинграда, и он сказал, я благодаря этому выжил, и выжила та семья колонистов, которая там жила. То есть, по сути, закон, записанный на ДНК, ты можешь выжить, если ты украдешь. Много в блокаде ленинградской людей умерли, а папа сказал, я выжил. Я сказал, нет, это неправда. Это неправда, что ты выжил благодаря тому, что ты украл лошадь, то есть надо дать новую интерпретацию ты выжил из великой любви Бога, во-первых, ты поделился, во-вторых, ты ходил на работу, тебе давали этих 125 грамм хлеба, в-третьих, ты хотел жить и так дальше. То есть надо выстроить вот те принципы истины или правды, которые в духе всегда истина, и показать, что нет, не благодаря воровству выжили. Я вам предлагаю сделать вот такой анализ. И потом, зная, что вас заставляло скрывать, врать, манипулировать, не говорить прямо, вот выявить генетический фактор, а потом идентифицировать, когда у вас возникает желание, то есть приукрасить, у вот чемпион показал такой вид лжи, как приукрашивание, то есть при это вид лжи, то есть всегда надо называть вещи своими именами, приувеличивание или преуменьшение, это тоже вид лжи он такой завуалированный надо тоже знать причину почему многие дети у нас тоже была тема по поводу хвастовства многие дети говорили да я хвастаюсь я даже говорю больше чем на самом деле есть И я спрашивала зачем а зачем ты это делаешь? чтобы выглядеть лучше то есть по сути это тоже форма воровства я предлагаю вам делать вот такой анализ выявить причины, понимать, что это ребенок не может по-другому, он родился в этом законе, выявить воровство, вранье, как проявляется у родителей, у вас, дорогие родители. Ну, если вы не хотите, чтобы дети врали, скрывали, крали, вам надо этот способ действия свой прекратить, и со временем дети это тоже перестанут делать, и тогда будет единение в семье, открытость, доверие, любовь, и вы будете, конечно, очень счастливы, что я вам и желаю. Ну и всем рекомендую читать вот эту прекрасную книгу «Честность и цельность против похоти лжи». Приглашаю вас на классы для детей и родителей, они проходят раз в две недели. Ну сейчас онлайн, я думаю, мы, верю, надеюсь, что скоро будем собираться очно. Вот. Желаю вам установить этот закон честности и жить широкой душой, вот. жить с открытым сердцем. Это и есть быть в духе, это и есть жить в той жизни, в том состоянии, которое для нас приготовил Господь. Вот, вот это я вам желаю. И э, сама честность, э, подход честности от честного отношения к жизни освободит вас от чувства вины. А это очень важно, потому что любое вранье, каким бы ни был человек, даже его если научили врать, он все равно он вынужден испытывать чувство вины, потому что это противоестественно э, природе человека. Поэтому давайте, давайте как в том мультике «Леополь, давайте жить дружно», друзья, давайте, кто хочет, будем жить в законе честности и наслаждаться плодами этого прекрасного закона, наслаждаться любовью, наслаждаться близостью, общением, то есть наслаждаться тем даром, который нам дано по праву жизни. Пишите комментарии, делитесь эфиром, ну и до новых наших с вами встреч, благодарю вас за ваше участие, всегда рада делиться тем, что уже стало частью моей жизни и сущностью моего разума, до свидания, дорогие друзья.